здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами продолжаем наше осознанное путешествие по себе вселенной да мы как великая непознанная галактика и наша личность наш ум наше эго это такой маленький гагарин которые ее исследуют в попытках объять необъятное снова и снова стартуя на внутреннем космическом корабле через какую-то причину или мотивацию в это невероятное путешествие и казалось бы чего мы там еще не знаем или не видели Знаю-знаю, я себя знаю, но ведь каждый раз, погружаясь и выдвигаясь в путь, встречаешь нечто новое, иное, невероятное, другое, и это прекрасно, что мы так непостоянны, что мы так изменчивы, что мы настолько многомерны, бесконечны, даже в своей запутанности и несовершенстве мы прекрасны. Цель жизни возможно познать это блаженство, от исследования своего несовершенства. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, как ловко и грациозно, как интересно и необычно мы способны размышлять, думать и анализировать. Мы говорим о том, что все из нас. Но при этом эту внутреннюю игру нам дали ощущать через обмысливание того, что снаружи. Почему так? Почему мы фиксируем нечто вовне, чтобы проанализировать то, что внутри? Это умение, этот навык, осознавания аналитики, Построение выводов, планирование, структурирование, осмысление дан только человеку. Представляете? Ваша душа тысячи воплощений ждала момента, когда наконец-то будет обретен опыт человеческого проявления. Это уникально, это невероятно, это так красиво. Все, что нас окружает, реализовано благодаря смелости думать, размышлять, выражать вслух свои размышления, экспериментировать, пробовать, достигать и ошибаться. За миллионом ошибок кроется нечто совершенное, что хочется после этого повторять, плодить и копировать. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на эту способность и выразить ей благодарность. Мы невероятные, но очень часто тратим свою возможность Мыслить на суету вокруг заезженной устоявшейся преграды мы порой с похожи в своем, в своем органическом стремлении к идеальности на нечто, что бегает вокруг одного столбика в попытках познать бесконечность. А что если я сегодня начну думать мысль, которую никогда не допускала в свою голову и систему? Почему я думаю о том, о чем я думаю? Почему я считаю так, как я считаю? Кто мне это сказал? где это взялось в моей реальности а что если это не так я приглашаю вас сегодня побыть бунтарями и совершить революцию в своей ментальной системе установок поисследуйте свои мысли и восхититесь способностью к этому процессу осознавать, думать и самое главное выбирать о чем. Вы будете очень удивлены тому факту, что оказывается эта свобода у нас всегда с вами была. Мы можем с легкостью подключить йогу воображений к проживанию своего дня, останавливая силой воли тот автоматический мысли который предлагает наша система, и той же силой своего намерения и воли выбирать совершенно другой. Взломайте свою систему привычек и паттернов. Будьте сегодня киллером для всех дум. Попробуйте это. Позвольте себе это. Не ждите результата. Творите. Поисследуйте эту способность. Зачем? Тот, кто создал все, дал нам такой дар? Неужели для того, чтобы мы думали одну и ту же заезженную? Пластинку, стратегию с утра и до вечера 24 часа на 7, 365 дней в году и в конечном итоге грустили обременности бытия. Загляните сегодня за ширму своих домов. И вы увидите, обязательно увидите те части, которые давным-давно пора изменить, просто их прекратить, прекратить так думать, и вы прекратите так говорить, и вы прекратите так чувствовать. И вы прекратите этим быть. Мысли. Мысли и способность размышлять. Опять и опять. Опять и опять. Не боритесь с этим даром. Осознайте его великую ценность, просто осознайте.